Привет, с вами канал МГАС, и сегодня у нас тренировка с весом. 16 килограмм гиря и рюкзак. Конечно, можно использовать пояс, но с рюкзаком мы как бы привыкли. Тренировка заключается в том, что нужно подтягиваться 4 подхода на максимум. С отдыхом 5-10 минут. Но перед любой тренировкой подтягивания нужно сделать сначала размеченный подход. Я, как всегда, делаю 6 раз. А, потому что я тебе а, Используем мы гирю 16 кг и рюкзак, который мы нашли на сушилах. Вот. 16 кг. Тут даже копейки написано. СССРовская гиря. Зашибись какой-то странный рюкзак который, который нашел который мы конечно ну на, на самом деле он просто его выбросил со как видите гирю кладем в рюкзак все честно комары заебали все застегиваем и делаем первый подход начинаем как обычно с меня Жизак очень тяжелый да ладно в нем же гир 16 кило. А -а -а. кто кривой оборвал лямку на предыдущем на предыдущей тренировке Сань это же сделал ты Федерный. давай пока. Делаем прямым хватом, вы конечно же можете делать разными хватами, так как чтобы проработать спину, мы же делаем на увеличение количества подтягиваний этим же хватом. чтобы увеличить количество подтягиваний, нужно заводить подбородок. Если вы хотите просто увеличить объемы и так далее, то вам просто хватит 90 градусов. Можно чуть побольше. Не суть в этом. Это тренировка хороша. Тренирует, во-первых, силу, во-вторых, гипертрофию. И в некоторых местах даже тренирует еще и выносливость лучший режим выполнять эту тренировку через день. То есть, допустим, в понедельник выполнили, вторник отдохнули, в среду выполнили. То есть можно по четвергам, по вторникам и по субботам. Также можно еще сделать воскресенье. Но воскресенье как бы нужен полноценный день восстановления, то есть суббота-воскресенье. А новичкам не нужно брать такой большой вес. Вот людям которые занимаются уже год и, и даже больше э, нужно подбирать вес по себе э, то есть можно брать начиная от 10 и заканчивает там э, миллионами центнеров блять вот. новичкам все же можно взять баклажку две баклажки и так далее то есть не очень большой вес всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки Пишите в комментариях, какую вы еще хотите тренировку, чтобы мы привели. Мы можем абсолютно все. Мы же